Маткульт, привет! Миша! <звы> Внезапно. Вот так, да. Ну что, Михаил Алексеевич Саватеев в кадре. Миша писал школьный этап и написал его на полный балл, да? <звы> да. Вот. Правда, у Миши автопроход на все раз идет. Да. Поэтому это просто была такая тренировка, ну, типа как марафонец, там, решил пробежаться 400 метров, немножко так, потом 2000 ну, кстати, марафон с 400 метров может быть вредно, скорее. Да, да, если быстро. Да. Да, то есть нужно да. с обычной скоростью. Ну вот, а сейчас Миша даст их мне. Я их честно не видел, абсолютно честно. Хотя я их ему отправил. Да, но я их не заглядывал. Вот, ничего не видел, ни одной задачи. И сейчас буду поэтому в лоб все решать. Вот, да. Но это, собственно, школьный этап, поэтому задачи не сложные, Но <coughs> нужно аккуратно не ошибиться нигде. Сейчас посмотрим, сколько раз я ошибусь. Например, мой одноклассник, который в прошлом году на регионе набрал 63 балла и решил 9 задач из 10, я решил 8, кстати говоря. Вот, у него за этот школьный, внимание! 3 из 8. Бывает. Потому что да. Бывает всякое, да. Вот, но в целом я бы сказал, что нормально. Ну что? Итак, готов. задача номер один: Курсант. Я суватей, буду Итак, произведение 9 последовательных натуральных чисел делится на 1111. Так. А минус 4. А что симметрично? Они же 9? Правильно, их 9. Да. А, все, я понял. А там 4, да. Там, короче, еще такая фишка, что условия чуть-чуть различаются раз людей. Например, у меня в условиях их было 7. Ага. Вот. А тут, соответственно, 9, э, mm -hmm. это мне одноклассник скидывал, потому что я забыл условие заскринить. Так. Вот, естественно. Делится на... Поэтому я, кстати, наверное, я даже, получается, не знаю правильный ответ на самом деле, так да. что будет все честно. На Вот. Что а, нужно сделать? Какое наименьшее возможное значение может принимать среднее арифметическое этих 9 чисел? То есть... То есть, а? Ну да. Итак. Произведение 9 последствиях натуральных. Натуральных значит, соответственно, они а, меньше пяти, сказал капитан очевидности Ну да. кстати, задачку по программированию недавно решал, тоже было произведение. да там на самом деле была сумма, но неважно. Вот, там тоже надо было учитывать, что не вылезает за натуральные. Я сначала это немножко подзабыл Вот это разложение на простые. Да. 101 простое, несложно проверить, но я наизусть помню. Вот. На семь, на три не делятся, так что все. Да. 91 делится на 7. Да, да, да, да. Вот, то есть на самом деле у нас сразу ясно, что все это никак не раньше, чем 101. Потому что если вот эта штука меньше 101, то делимость на 101 никак не получишь силу свойств простых чисел. Логично. Вот, поэтому, кстати, на это можно было ссылаться, да, что если а там короче такое произведение не делится на простое, если ни одно из них Да, там не надо было писать решение, надо писать только ответ. только ответ. Да. Ну ладно. Ну мы с решением будем делать. Да, конечно. Ну, наоборот, ответ не непоня... важен. Они сделали умно, они сделали так, что писать нормально не получится. Ну в смысле просто скопировать ответ. Потому что условия чуть-чуть отличаются, как я уже сказал. Поэтому мы будем именно по решениям. И вы проверяете по решениям. Почему я четыре… Я что-то… Ошибки в счете мы, к сожалению, исправить не можем. Четыре. Потому что здесь четыре единицы было, и он через три. Так, ну что, значит, соответственно, а нужно на минимум, но если мы заденем 101, да, а, если мы заденем 101, mm -hmm. а, то есть, ну, самый вообще, как бы, самый первый шанс, это когда А плюс 4 равно 101. Да. Mm -hmm. Вот. Меньше мы не вытянем. Вот. Но на самом деле этого достаточно. Потому что вот это число делится на 11. Да. Mm -hmm. Вот. Вот. Mm -hmm. Теперь нужно аккуратно написать ответ, потому что если я напишу 101, это будет неправильный ответ. Mm -hmm. Ответ А равно 97. Да, потому что на плюс 4 это стоит. Да. Все. Значит, первая задача. Первый папа справился. Решена. Так. Поехали во вторую. Квадрат. Давайте я нарисую слоя. Давай. Угу. Квадрат разрезали на 5 э, прямоугольников равной площади. На 5 равновеликих прямоугольников. Ага. Так как на картинке. Сейчас так картинку на, нарисую. Как на картинке. Получается. Вот так. Ага, все площади одинаковые. Прекрасно. Да. Ширина одного из прямоугольников равна Оп. Одного это вот этого конкретного, да? Да. Ага. Найдите площадь квадрата. <с Holiday> Ох ты. С. Ну, оп. Вот тут, О -о -о -о. Например, тут, например, легко можно было ошибиться в посчетах, понятное дело. О, -о да. Так. Ну, хорошо. А Хорошо, ладно. Допустим, значит, э, ну, давай, вот это, что ли, x. Так, подожди. Нет, так, чтобы у нас взяло? Я пытаюсь понять, что у нас будет x. Как будет нормально. Да. Ну да, тут очень много будет. У меня сейчас уравнений. Я сейчас не очень понимаю, как здесь без уравнений обойтись, да? Вот. Э, не понимаю, как. А, равно великих, значит, соответственно, вот это вот середина. Сказал капитан очевидность. А, ну, в смысле, да, вот эти равны. Да, эти равны. Но давай они и будут x. Mm -hmm. Вот. Может быть, еще y пригодится какой-нибудь. Так, это x. Правильно? Да. Yeah. Yeah. Это x. Значит, ну, давай пока все подряд прям. А, это x, это y, это z. Ё-моё. Ну, я не знаю, а что делать. Давай. А, ну, это t. это Т не нужно. Это 2x. Т, в принципе, мне не нужно, потому что это... 2х плюс 3 минус, э, минус z минус y. Ну это какая-то задница. Ты да? сейчас умрешь вычислять, не кажется Да, что-то я, да, наверное, умру вычислять. Так. Ну хотя, подожди, так, конечно, я конечно, так можно сделать, да? Да, я чуть-чуть подумаю. Ну а, нужно. Ошибиться. Сейчас. А, ну, ну все, все-таки, давай пока пусть будет так, угу. да. А, значит, у меня эм, вот это 2х, да? Значит, 2 хz Правильно? Так. Это вот эта площадь. Да равно x y. Угу. Из чего уже ясно, что у меня... Потому что вот этот прямоугольник да, вот этот равен... Прямоугольник этому, площади. Да, значит уже понятно, что это вдвое больше, чем z. То есть это 2z. Уже, уже ясно. Так. 2xz равно... x на 2. z y. Да. y равно, соответственно. 2z. Ну, либо x равно 0, что? Ну, нет, у нас... Ну, видимо, это ну, запрещено, да. Вот, теперь, значит, еще могу сказать, что а, а, вот, уже интересно. Э, э, значит, то есть 2xz это их общая площадь, но она равна 3 умножить на вот это. 3 на что? Ой, на 3z? Кстати говоря, да. Правильно? Да. Во! Это уже много. Правильно? Да, это x. Так, ну, как да. бы, вроде, если я не ошибся, то так. Да, и z не 0. Да. Ну да, x равно… x какой-то странный немножко, 4,5, да, получается. Вот. Ага. Э -э ну, пусть будет 4,5, мне не жалко, да? Да, это... хорошо, да. Ну, 4,5 он, да? Ну, я бы его не убирал, на самом деле, потому что… А, мне стой! Х x легче. О, ну, а, все, да? То есть это 9, а это 3. Все. Значит, это 12. Получается... А что надо? А надо найти площадь. Квадрата? Да. Так я уже нашел ее. А, все, да. 144. Хм. Ну, да, у меня было такое же условие и такой же ответ. Кстати говоря, на самом деле, у тебя решение получилось в итоге легче. Хотя я боялся, что оно будет сильно сложнее. Так. Я тогда расскажу свое решение. Давай! Очень интересно, слушай. Я решил: я решил, что типа в тупую делать не надо, поэтому получил более сложное решение. Ну, неважно. Значит, вот тут три. Это так. я обозначил за x. Давай. Потом я немножко посмотрел, решил, что вот это я обозначу еще за y. Ага. Дальше. Чем я воспользовался? Я воспользовался, что на самом деле, вот тут я решил типа исхитриться. Да. Вот это, это на самом деле 15y. Почему? Потому что да, x конечно. плюс 3 – это площадь да, всего конечно. квадрата, а вот эти все пять одинакового размера, и площадь одного из них – это 3 да, да, да, да, да. Значит, это всего 15y. Прикольно, да, прикольно. Вот, ну и второе, что я могу записать. Ну еще старую. одно условие, Да. А -а -а -а ну да. Что я могу записать сразу же? А, я могу записать, что вот эта сторона, это x плюс 3 минус y. Ну да. Вот это. Да. А, и, значит, отсюда мы получаем, что на самом деле у нас x плюс 3 минус y. Да. На x плюс 3. Да. Равно 15y. Это 15y. А, нет, не 15y, а 3y. А, 3y, конечно, да. Потому что вот площадь вот этого, mm, да. это площадь вот этого. Ну да. Ну, и естественно, отсюда мы можем домножить на 5. Приравнять, Приравнять выразить y. Плюс 3 выпадает. Ну, короче говоря, ну, вот да. если написать вот эти 2 да, два... уравнения. Ой, вот эти уменьш... два уравнения, то ответ находится. Это я, пожалуй, делать сейчас не буду. Угу. Том, кто хочет, может довести. Вот, и получается то же самое: 144. Да. Ну, прикольно, слушай, смотри, это да. получилось. У папы красивее, кстати говоря. Внезапная перестановка. Перестановка, Итак, да. Итак, задача номер три. Папа такие как раз, насколько я понимаю, обожает и лекции про них читает. Итак, в турнире по футболу участвовало 16 команд. О. Каждая сыграла с каждой ровно один раз. О! Заповедовалось три очка, за ничью одно, а за поражение ноль. Ну, а как, как мы любим, день, значит, да. обычный футбол. Конечно, да. После завершения турнира оказалось, что некоторые шесть команд набрали хотя бы N очков каждая. О, это прям, я думаю, что да. кто сочинял, это мои лекции. Возможно, он, он тобой и, да, да, да. То да, есть дано, естественно, зеленый, я не знаю, насколько видно, ладно. Нормально. нормально. 16 команд есть, и мы знаем, что… по очков каждая. Соответственно, есть 6 команд. Какое наибольшее, зачем писать наибольшее целое значение? Ясно, что оно целое. С большей бровночкой N очками. Да, зачем писать, что оно целое? Да, какое наибольшее целое количество Ну и угадайте, что нужно сделать. Конечно же, может быть минимизировать N? Нет, максимизировать N. максимально. Да. Некоторые 6 хотели бы и на каждый. Да, понятно. Ну что ж, тут надо начать с чего? С того, что, соответственно, у нас есть 6 очков. Соответственно, можете пока подумать, да. Но да, да, да, пока думайте. <с <с и над предыдущими двумя меня 6 очков меньше или равно максимальному попали. количеству очков, которые можно набрать в этих всех играх. Ну, а, ну, то да. есть 3 умножить на количество матчей. Да. Вот. 16 команд это 16 на 15 пополам. 120. Равно 360. 8 на 15, да. А вот, то есть M меньше или равно 60. И это упрямый факт. Ну да, да, это понятно. Это мы просто посчитали все очки, которые были рассыпаны да. во всех играх и отдали их этим шести командам да. поровну. А вот, значит, теперь почему не может быть, что они набрали по 60, потому что остальные команды они друг с другом тоже играли. Да. А вот, поэтому... Давайте еще одна оценка, значит, еще более аккуратная. 6N плюс количество очков максимальное в играх всех остальных команд друг с другом. То есть, а... вот, э, значит, самое, больш... самое худшее, что может произойти с остальными командами, что они прос... проиграли все матчи этим 6 Да. Ну, то есть Спартак, Локомотив, ЦСКА, Динамо, Зенит и... Ну, проиграли примерно Крылья так. Советов, да? Кто э там э играл? Брюггес, Манчестер Сити? <laughs> вот примерно так проиграли. А все остальные 10 проиграли им все матчи поголовно. Но все-таки тогда они сыграли 10 э на 9 пополам. А кто? Между... Между ну, собой. В остальные команды, да. да. Остальные сыграли 10 на 9 пополам игр. Да. Ну и как бы вот сейчас я хочу сказать, что здесь надо написать три, потому что, э, э, ну, грубо говоря, вот эти N, да, они вот как бы это обосновать. Я, я хочу проще это обосновать, да, честно, Но да. можно так сказать, что э, можно, можно, да, э, даже, даже немножко по-другому. А нужны ли тебе оставшиеся? Да, мне товары? вообще не нужны, на самом деле они, да. 6N, э, 6N, да, э, не превосходит поголовных побед всех этих команд над всеми остальными. Да. То есть 6 умножить на... Сколько там 10 осталось? На 10... 10 осталась команда. На 30. На... на... Что? Подожди. А... Что ты хочешь? Считать? Я количество хочу искать количество очков с остальными, у каждой может быть 30. Мне кажется, можно проще сократить на 6. Ну да, да, да, да, Правильно. Просто Значит, каждая команда выиграть с все остальными набрала ровно 30 да. очков. И это, и это оптимальный вариант, и он ни на что не влияет в но, все-таки нет всего между вот так Потому что смотри, я все очки этих n команд считаю. Да, этих 6 команд. То есть 6 умножить на n. Не превосходит того, той ситуации, когда они всех вынесли в одну калитку. Давай, плюс так. между собой. Вот плюс сколько да, это короче, собрать это понятное. между собой. А между собой 6 5 а, пополам это 15. Да. 45. По 3 очка за каждый. Угу. Вот это я могу сказать точно. Вот это вот. Это отсылка да. очевидно. А 180 плюс 45. 225. Правильно? Угу. То есть n не превосходит 225 шестых. И целая часть от него, да. а, то есть э, целая часть, э, 228, да, шестых, 37, да, а, 76. 6, нет, э, да, 222 шестых, да. да, 222, все. Но это такая подсказочка, что да. я не, не, не сразу 37. это посчитал, да, 37. Это посчитал. Ну да, 222 на 6. Значит, итак, n никак не может быть больше, чем 37, просто по очевидным причинам, да. иначе нагружается вот эта разница. Я, я думаю, что мы 37 восстановим вполне. Вот, то есть я думаю, Welcome. что 37 легко. 37, 37, 37, 37. Ну, зачем я это все пишу? <laughs> а, а, я должен нарисовать, как они играли. А, <coughs> вот, вот что надо. надо. Нарисовать шестиугольник. Да. Значит, каждая команда выигрывает у следующих трех mm -hmm. по кругу. Наверное, выигрывает у следующих трех. Да. Каждая команда выигрывает у следующих А! Что-то не слышишь. Стой, это же они же не, они по одному разу играли только. А, собаки. Они играли по одному. И разу. Тогда бы у тебя не было семерки, у тебя выделилось на три. Точно, да. Так, значит, они... <coughs> Все-таки они играют каждое, с каждой ровно один раз. Да. Так, э, ну хорошо. Это выиграла у этой. Сейчас э, по кругу. Сейчас, а почему нет? Почему не. Почему все-таки нет? А, значит, почему? Не-не-не, подожди, каждый у следующих трех. Так, А, вот кто же у следующих трех? Да, у этой. Раз, да. У этой. И у этой, да. Ой. ЗАРАЗА! Аааа! <свят> -а -а! ты нечетная игра. Жопа. Жора, извините. Так, хорошо, если она выиграла... Ты хотел сказать жестко. Жестко, да. Хорошо, давай по-другому. Каждая выиграла у следующих двух и сыграла в ничью вот здесь. Вот. Все, 37 ровно. Да, Игра построился понятным причинам. Да, да, 37 ровно. Ничего не повторилось. Да, да, да. Да, Да, ну, мне кажется... И вымочили всех остальных. Все, значит, дальше Да, это серьезно. Мне кажется, у меня полегче решение. Во-первых... Мы удаляем остальные 10 команд просто нафиг, потому что они нам не сдались, ну, а, да. мы и говорим, что между собой нам не важно, как они играли, а, и всем нашим они Цели. проиграли, да. как ты говоришь. Да. Вот, Соответственно, у нас уже есть 30 очков <coughs> бесплатных, бесплатных, и нам осталось просто решить ту же самую задачу, только ну, для, для шести, шести для команд. Шести, да. вот. Ну, тут понятно, что… Из количества количеством ребер, собственно, то же самое получается, что больше семи не будет. Больше семи не будет. Да, круто. Ну, в целом, то же самое, только общее разложил на как бы. Продолжим. Вот. Соответственно, задача номер четыре. Сейчас будет немножечко... Хватит ли мне для меня здесь времени? Разбавки. Вот, ой, не времени, а место. Ну, вообще, это геометрия. Хватит, да? Геома. Ну, давай попробуем. Геометрия. Ну... Так, дан правильный да. пятиугольник. АБЦДЕ внезапно. Дан правильный пятиугольник АБЦДЕ. E. Да, рисуй. Первое задание это правильно нарисовать правильный пятиугольник. Так, давай вот здесь А, Б и так mm -hmm. далее. На стороне АЕ e, отмечена точка К. На стороне e, АЕ таким A, e. образом, что А как КЕ один к четырем. Тут, кстати, тоже у меня условие было другое, но это не важно. Один к четырем. Да. Uh, ну да, сейчас uh, какое у тебя деление? Ну вот. Ну короче, вот этот отрезочек, вот это разбивает, да, да, да, да, вот, вот это, это разве, мы за вот этим 4. Ой, да, да, да, да, да. Это я, я не то сделал. А. Uh, соответственно, ага. на стороне cd отмечена. Точка L. Любая или нет? Пока любая. Ага. И известно, что. Ну, ты ее отметь. Да. Вот. Да. И проведи ЦК. Давай, я нарисую. Давай. Короче, вот L, да. э, соответственно, проведем ЦК и AL. Ага. Известно, что э, угол LAE, LAE, естественно, вот этот, да. плюс угол KCD, да. KCD верхний, равно равны 108 градусам. Ага. То есть, если это альфа, а это бета, да. то мы знаем, что альфа плюс бета… Это 108 градусов. Да. Внимательный зритель может кое-что заподозрить. Но ну, это с пятиугольником, безусловно, как вот, связано. соответственно, надо найти CL, СЛ CL АБ А AB. A, да. -KB. Именно КБ, а не CLD. Это надо внимательно. Ну да, ну, на самом деле, то же самое, что CD. Ну, да. да. Так, хорошо. Ну, во-первых, 108 здесь уже есть. Оно вот здесь. Угу. 108. Соответственно, сумма этих двух равна этому. Да. Так, а что у нас известно про углы, сумма двух из них равна третьему? Интересно, да? Есть ли какая-нибудь теорема про сумма двух углов равна третьему? Какие-нибудь внешние углы? Внешние углы какого-нибудь треугольника? Эммм, бета... Мяу, мяу, мяу, мяу. Мяу. Мяу. А, ну то есть вот это бета. <coughs> да. Логично. Да, и это альфа. Или кто там? Гамма да. альфа. Вот, да? Мяу. мяу. Мяу. Мяу. Лирическое отступление. Да. Что же делать? Так эм, надо что надо делать? Так. Надо кое-что заметить. М да. Вот тут папа начинает тупить, потому что папа плох в геометрии. Ну я тоже э -э, на типа я не какое-то время думаю. какие отношения этого может вот сюда продлить? Продленку какую-нибудь сделать. А это используется, что он равносторонний. Продленку. Ну, равносторонний равносторонний, непосторонний, да, я эту плю, я не знаю, я бы, наверное, стал вот такие вот проводить, сюда-сюда, да, начал бы проводить вот такую, провел бы вот такую, посмотрел бы какие-нибудь пропорции, да, пропорции посмотрел бы, что тут у нас есть? Ну, я могу сейчас в целом рассказать решение. Ну, расскажи, я, я, наверное, сходу Давай, не что такое. Итак, соответственно, <coughs> посмотрим. Вот у нас угол бета. Да. И вот у нас угол бета. Ну да, два угла бета. Но пятиугольник правильный? Правильный. Поэтому, если мы повернем его относительно центра, Ох вот ты. этот угол переведем сюда да. и отразим. Ну, нет, даже не будем отражать. Просто его повернем относительно центра, да. переведя А в С. Заметим, да. что у нас чертежи совпадут. Да ты чё? Вот тут угол БАТА, вот тут угол B. Правда, да? Ой, так, сейчас, сейчас, сейчас. А, то есть это эта нитка переведется в ту нитку. И получается, что Эль переводится в К. А -а -а. Ё-моё! И всё. Ну и все. Всё. Потому что вот это отношение мы знаем и соответственно, заключаем, что вообще. это один к получается. Это гениально. К... Ну не один, а на самом деле четыре вот этого вот ну, да, Тут 4, надо ладно, ошибиться, один мой одноклассник, как минимум один мой одноклассник Прошу. в этом ошибся. Слушай, ну это гениально абсолютно. <свист> <свист> Ну это реально, да, это красота Это красота, да Перевои мы смотрим, что они одинаковые Блин, я-то специалист по поворотам плоскости Вот, ну я на самом деле, я в любой задаче по геометрии, я Я пытаюсь найти какую-нибудь симметрию, потому что мне лень Я больше ничего не умею правильно, настоящая геометрия, есть симметрия Ну на меня вообще позор полный, что я не увидел этого Ну я нет, я над этим дольше думал, чем ты, ну понятно Но все Так что ты бы тоже придумал, а дальше то, что ты любишь Давай на доске написано некоторое натуральное двузначное число. Незнайка заявил, что оно делится на 3, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 30. 3, 4, 5, 5 9, 10, 10, 15, 18, тридцать. Незнайка заявил, что она делится на каждое из этих чисел. Ёкарный бабай. Так. А Но, Знайка, может что-то пошло не так. Услышав это, огорчил Незнайку тем, что кто ошибся ровно 4 раза. Итак, значит, мы получаем, что она делится на ровно 4 из этих чисел. Да. Соответственно, вопрос: какие числа могут быть написаны на доске? Укажите все возможные варианты. Слышите, как наши мозги трещат? Это папа решает задачу. Папины мозги вот там вот на заднем фоне. Слышите, как трещат, да? Вот. Это вот я так думаю. У меня мозги, они, когда я думаю, они издают вот такой перфораторный треск. А первые четыре задачи получается папа Ха-ха-ха, Не думал, да. Но я могу сразу же сказать, что на тройку. Сразу же. Тут просто была пауза зритель. Была пауза, Мы ждали, Жили, пока надо. эти ремонтники прекратят ремонтировать Но решили, что ждать не будем За это время я успел понять, что X делится на 3 да. Потому что в противном случае оно не делится ни на 3 Ни на 9, ни на 15, ни на 17, ни на 30 А значит Знайка был бы неправ Но Знайка не может быть неправ Да, ну собственно, что хочет сказать папа <как> Допустим, X не делится на 3 Тогда оно гарантированно не делится ни на одно из да. вот этих пяти чисел Тогда не Знайка да. ошибся как минимум пять раз а он ошибся ровно четыре раза. И это противоречие. Ну да. Но следующий вопрос с двойкой. Я не четверку беру, а двойку. Я хочу просто сам узнать, делится ли оно на 2. Да. Значит, если оно не делится на 2, то я сразу могу сказать, на что оно не делится. Оно не делится вот на эти. Да. Вот. И То есть, если бы оно не делилось на 2, то у меня осталась бы делимость на 3, 5, 9 и 15. Ну, я думаю, это можно записать. Эм, да. То есть, допустим, х э, э, да. не делится на 2. X не делится на 2, отсюда х делится на 3, 5, 9 и 15. А это ровно то же самое, что х делится на 45. Да. В одну и другую сторону. И здесь, соответственно, есть числа... Э, 45. 45 и 90. А, да, но 90, значит... Э, 90 не подойдет, потому что мы на 30 будем делиться. Да, ну или на 10. Или на 10, да. Вот. А, можешь заметить, что на самом деле, если бы у нас, например, тут были числа 4,8, допустим, да. 12, 16, 90 бы нам подошло. Потому что, несмотря на то, что оно, не делит, на, несмотря на то, что оно делится на 2, она, соответственно, не делится ни на одно из вот этих не... 4. Не Но так как тут оно делится на 10, поэтому нам не подходит. А 45 да, подходит, 10, потому да. что мы можем проверить. Да, то есть один пример мы уже знаем. Да. Вопрос один ли это? А, следующий, значит, ну, соответственно, теперь мы уже рассматриваем да. только из кратных 6. Вопрос, делится ли оно на 5. Давай изучим. Давайте. А, если оно делится, если оно не делится на 5, вот, ну, как бы опять два варианта, а, из неделимости на 5 вытекает. Ну, давай тут, x не делится на 5, тогда оно делится на. Какие? На 3, 4, 9 и 18, да? Да, то же самое, что было с двойкой. У нас на ну, вот эти оно не делится, значит, на остальные они обязаны делиться, потому что переполнения да. не будет. Ну, то есть на 4 и на 18. На 4, на 4 и на 18. То есть на 36. То есть на 36, да. Так, вот. И 36. у нас два варианта. Да, значит, здесь, соответственно, у нас 36. Так, годится ли 36? 36. Оно. Ну, 36 не может делиться ни на что, что делится на 5. Да. да. У нас два варианта: 36 и 72. Да, 72 годится, потому что оно тоже не делится да, на 2. Да, тут, как бы, разница с двойкой в том, что но можно проверить. задана четверка, сразу пятерка, а там была двойка, встроена в четверку. В десятку, на самом деле. Но... В десятку, да. Ну и все. Последний вот. вариант это то, что она делится на все. Вот, вот эти. И тогда оно равно… Э, делится. Э, то, да, если оно делится на все три… То оно делится на 30. Э, то оно тогда… Э, значит, сейчас. Э, оно делится… На их произведение. Да, на их произведения. Значит, раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой. Ой, нет, извините, да. Да, на 3, на 5… о том, как можно брать из… Да, на на 15 и на 30. Да. Уже все, противоречия есть. 3, 5, 10, 15, 30. Вот, все. все, значит, не знаю, как ошибся как минимум 5 раз противоречия. Итого у нас три ответа, мы их носим, и все хорошо. 36, 45, 72. Вот, такая прикольная задачка. Каждую задачу мы меняемся местами. Да. И папин мозг уже скрипит сам по себе. Даже без давания задач. Итак, квадратный трехчлен p от x: таков, что p от p от x. Так, уже что-то такое интересное Это в точности х в четвертый Минус mm. 2х в кубе а -а -а -а. Вот это плюс да Плюс 4х в квадрат Минус 3х И плюс 4 Ну, звучит, конечно, не очень красиво <g> И вопрос Забавно звучит, забавно да. Чему может равняться p от 6 У меня, кстати, условие было от 8, но это тоже неважно все возможные варианты, да? да? укажите все возможные варианты Да uh -huh. Соответственно, p от x это квадрат трехчлен То есть, p от x это ax квадрат Плюс bx Плюс c И a это не 0 Да Ну, что ж, я могу сказать Что при x четвертой будет сидеть a квадрат Да Поэтому у меня только два варианта, а P от X может быть и либо. Короче, он равен плюс. -минус. Нет, это неправда, кстати говоря. <гас> Подставь. Вот тут мы тебя поймали. Что? В смысле, неправда? Не Сейчас. А, подожди. А -а -ай! А Ай! Ай! задница! А! Умножить на x квадрат! Плюс bx плюс c в квадрат плюс. Да. То есть а! Собака! А, а в кубе на x четвертый. Все, да. еще проще. b от x это только x квадрат. Плюс что-то еще. Плюс да. Да, ну соответственно утверждение. Мы просто берем, подставляем в тупую. У нас x квадрат только вот от... Если мы хотим получить x четвертый, он отсюда получается. И перед ним коэффициент, соответственно, а в кубе е йо о да И йо, йо, отсюда получается, что на самом деле P от X вот такой. Да. Так. Поехали дальше. П p от 6-ти, да. Интересно, откуда же можно вырыть остальное, да? <van> ну, можно, конечно, <mic> в лоб продолжать действовать, но это как-то, честно говоря, странно было бы нам тут действовать в лоб, да? Но давайте, тем не менее, Я не знаю, может быть, там есть что-то красивое, может, через корни как-то. Может быть. Если P от P от X, то есть P от X, значит, у нас. Um, если p от p от x равно нулю, значит, p от x должно быть равно корню этого uh, многочлена uh, ну, я не могу его угадать, нет, что-то я не вижу как Ладно, давай пока я буду в лоб, для том, что после того, как это начинается x квадрат, там не так уж и сложно написать в лоб Потому да. что нужно возвести в квадрат, потом взять b, умножить на ну, ту же хрень просто, и все, да, и плюс c да. То есть на самом деле, вот он. Ну, вот как, вот он. Вот она, вот она, на двери намотана. И оно должно быть равно вот этому. Итак, следующий шаг. Следующий шаг: я уже вижу, что 4 делится на c Ну, так тоже можно, но. Нам про целочисленные коэффициенты никто не говорил. Давай просим. Ежик, шарик, шарик, ежик. Так, x кубе возникает только из э, отсюда. Да. Э, и превращается в 2bх кубе. Да. Естественно. И вот. это равно минус 2х кубе. Все. Это понятно. b равно минус 1. Вот у нас уже почти готово. Ну многочлен. да, уже все. Мы его почти сварили на этой. На микроволновке. Сварили многочлен на микроволновке. Да, ну это я еще раз переписал. Квадрат минус x плюс c квадрате минус x квадрат минус x плюс c плюс c. Да. Ну да. <coughs> <coughs> <coughs> так. Ну что я могу сказать? Ну вообще-то при x квадрат что-то приличное на самом деле теперь уже. Да. Теперь же что-то приличное. Ну, у нас один, собственно. Да. Она неизвестная, поэтому Только да. одно, да. Но у меня при x квадрат откуда возникает? Во-первых, из 2x квадрат, квадрат c. Да. Это вот отсюда. Да, плюс x квадрат. И минус x квадрат. Это отсюда и отсюда. Чудесно. все, больше x квадратов здесь нет. Да. И это равно 4, 4. x квадрат. А, то есть c равно 2. Все. Мы восстановили весь многочлен. Теперь надо еще по-хорошему проверить, что он подходит. Ну да, ну можно проверить. Но я думаю, что это Да, вот но это разные раз скобки. Да. Например, по свободному члену он подходит. Да, ладно, это сразу не видно. Ну, короче, можно раскрыть скобки. Предыдущий. А, нужно доказать, что вообще это Да, не пустое место. То есть да. дальше я как бы проверял бы эту ситуацию. Да. Ну, я бы ее проверил, естественно. Так, ну и, и соответственно... дальше P от 6, соответственно, равно 6 квадрат минус 6 плюс 2. И других вариантов. То есть 32. Нет, 32, да. Других да. вариантов нет. Ну ладно, это нормально. Красивое решение, я не знаю. Я тоже. О, такие я не умею, сразу. Ну давайте, тем не менее. Итак. В стране 110 городов. Между каждыми двумя из них либо есть дорога, либо ее нет. Внезапно. Да, граф. Автомобилист, без кратных, соответственно, петель или ребер. Да. Автомобилист находился в некотором городе, из которого вела ровно одна дорога. Вот тут он стоит. Висящая вершина. Вот он тут стоит, автомобилист. Угу. Проехав по дороге, угадайте, какой так сказать. Да. Он оказался во втором городе, из которого вели уже ровно две дороги. Так. Соответственно, проехав по одной из них, он оказался в третьем городе, из которого вели уже ровно три дороги. Понятно, что назад он не поедет, потому что, собственно, тут не три дороги. Да. Вот так он ехал, ехал, ехал. В катом городе была К дорог. Да. И в конце он приехал в энтый город. н это не 110, а просто Да. Из которого ввели уже ровно n-дорог. Ну, соответственно, если бы, например, он приехал в четвертый город, то. вот тут. И спрашивается, какое наибольшее значение может принимать n? Всего 110 городов. Понятно, что назад он не мог поехать, например, потому что там было бы не сошлось по количеству дорог. Ну да. Каждый раз в Новый год... Ну да, естественно. Это да. Раз... Да. Ну да, я надеюсь, в целом, говорит. Ну да, вообще даже нет идей. Но ну, идея взять 4 города. Нет, 110 делится на 2 и не делится на 4. Давай а, возьмем 6 городов. Допустим. Он поехал из висячего в этот. Так. Здесь было так. Угу. А, Дальше... Из этого, в принципе, уже могло быть и вот так. Вообще говоря. Например, да, так. Но назад не могло. Дороги не ориентированные, понятно. Ну да, это просто я такой uh -huh. как бы, рисую. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты Думайте. Ну шесть, да, здесь? Вот шесть, у меня три получилось. Один, два, три. Да. Явно, что дальше уже продолжать невозможно. Наверное. Или можно... А почему бы нет? Ну, поехал я сюда, из этого 4 исходит. Один, два, три, а больше некуда. Да. Так, для 6 вроде как остается только 3. Так, Ну я бы вонганул, написал 55 в ответе, но, если честно, я не знаю, что дальше делать просто. Вообще не знаешь. Я просто не… Ну, я могу сказать, как я рассуждаю. Ну давай, да, расскажи, потому что я, я, не, я на самом деле полностью, я экстремально слаб в графовых задачах, экстремально. Я, не, я просто не, ну то есть я мог бы подумать некоторое время еще над этим, но не очевидно, что я бы придумал за разумное время. Ну придумал, придумал бы, придумал, наверное, да? а. Ну короче, смотрите, значит, что я делал. А, Во-первых, э, кажется, ну для меня почти очевидно, что ответ должен быть почти количество городов. Потому что мы, а -а -а, посмотри, мы, да? ну, мы так можем ехать очень долго. Ну да. И у нас как бы каждый раз, ну, у нас может исходить очень много дорог из города, но это как бы ничего не противоречит. Ну да. Вот. И поэтому для меня очевидно, что вот это n, оно примерно 110. А, -а, -а все-таки так. Да. Ну, на интуиции в целом да, но как-то так. Поэтому можно сначала оценить его сверху. Значит, что мы точно знаем про это n? Вот давайте нарисуем путь, по которому мы ехали. Как? Как просто вот такой бамбучек, бам бамбук. И теперь рассмотрим на последний город. Куда из него не может идти дорога? Вот сюда. Он не может идти вот сюда. Он не может идти, собственно, вот сюда. Э -э а сюда почему? Потому что тут две. Соответственно, тут первая вершина, тут две дороги. Сейчас. А, уже две. А, подожди, это я неправильно нарисовал. Да, да, да. Ой, блин. Да, да, да, да, Я неправильно, все, дальше плодиться. Ну, короче, да. Из первого одна дорога, из второго две. Да, да, да, да. третьего Отсюда он уже мог сюда ехать. В принципе, мог, да. И, собственно, еще он не мог поехать в себя. Ну, неправильно, естественно, да. Ну да. Но дальше, соответственно, из всех остальных он мог поехать. Предположим, что он и поехал. Отсюда мы получаем что? Это значит, что он не мог поехать в три города. Да. То есть в нем меньше либо не равно, чем 107. О, в смысле, <coughs> из его да. исход не больше, чем 107 дорог. Да. А теперь заметим, что мы как бы уже поняли примерно, как строить пример. Потому что вот в этого идут все. Да. Вот в этого идут, понятно. Ну, вот из этих трех, понятно, нельзя идти, но дальше из всех можно идти. Ага. И как бы вот эти все идут сюда. И тут получается да. как раз на единицу меньше минус один минус один да? ну мы добавим вот эти три фиксивных города дополнительных, которые как раз из, да. в них тоже ведет, отсюда тоже в них ведет и так далее. И мы вот так будем идти и смотри у нас вот тут будет увеличиваться на один каждый раз, угу. потому что он идет ну потому что он идет каждый раз в, на один левее и начиная с него до конца. А вот здесь будет уменьшаться, потому что тут количество городов, которые недоступны, увеличивается каждый раз на один. То есть, если нарисовать примерчик, у нас получается как бы… если. Прикольно, прикольно. То есть, ты рисуешь линеечку. Да. Дальше. А дальше я смотрю, я рисую, что все идут сюда. Все сюда. Интересный факт, кстати. На размышление. чтобы не путать стрелки, их производные в точке касания, в точке пересечения должны быть сильно различны. Вот. А из этой тоже из предпоследних? А, соответственно, уже из предпоследних идут все, кроме первых трех, потому что у, у всех. Иду, короче, О, другим, идут все, да. которые могут. Э, кроме сути. первых трех, да. да, идут все предпоследние, да. Вот. Ну, а, потом есть, в предпредпоследние да? идут все, кроме, соответственно, первых четырех, потому что да. из них уже занято все. Вот, они как-то идут. И все, да. Ну, и че, вот так че? мы вот так сходимся. И у нас могут возникнуть проблемы только вот здесь. Понятное дело. Но у нас есть три запасных вершины. Если посмотреть для 7-8, да, да, да, то да, да, мы да. понимаем, что на самом деле проблем не будет. Если это аккуратно обосновывать, то там неприятно. Но это обосновать, к не надо, поэтому мы смело спишем. 107, 107, 107 и все. И все и красно, верно, да? Обалдеть. Но вот это из тех, которые я решать не умею, да. Это вот, вот это вот я, я не думаю, что я бы ее добил, на самом деле. За... Я, скорее всего, бросился бы к. То есть я бы решал Серьез. сам последний. Да, ну, если да, либо, либо я бы 6 из 8. А 6 из 8 это проход или нет? Наверняка проходит. Ну, геому, наверное, я бы, может, и добил все-таки. Ну да, в общем, я бы, наверное, решил 6 из 8. Давай посмотрим Да нет, ты занижаешь себя явно. Да? Ну давай поглядим. Итак, восьмая задача. Возможно, если папа его увидел, он бы изменил свое мнение насчет седьмой. Потому что это стереометрия. Стереома. Будет сложно нарисовать чертеж, но мы прикрепим, короче, к условиям. И там будет нормально видно. Боже. Да, параллелепипед, причем не прямоугольный, а вообще послалинейный, сколько угодно. Сложно будет Параллелепипед, параллелепипед, велосипед, параллелепипед, параллелепипед, на ребре 1 д 1 буква Х. Ну вот примерно Известно, что один 1 х равно 7. Давайте обозначим, соответственно, его буквами сразу. А, Б. Uh, как бы я не загородить. B1, C1, 17, B1. Ой, ой, ой, ой, ой, да. с 1 17. D. 1 Плоскость. Ой-ой-ой-ой. Какой-то ужас. Не забывай, что у нас разные мелкие. D1. Естественно, на ребре а 1 д 1 выбрана точка X. 1 D1. Это вот здесь. Да, выбрана точка X. А на B, C выбрана Y. На ребре B, C выбрана точка Y. Да. Она где А1x uh -huh. равно 7. И, ну да, у нас известно, что 1x это 7, а b а А1x это 7, 7 By y это 4. By, да, 4? Да. By, 4. b 1c, 1, 17. И вот эта сторона… 17, да. Тоже напиши белым. 17. И это та же самая, на которой мы сегодня Ну и, и понятно, что все вот эти стороны, они равны <свят> из-за того, что это да. параллелепипед. Да. Плоскость C1XY. C1XY, так, сейчас давай берем C1XY, ну, вот да, вот да, C1 да, да, да, XY. да, вот эта плоскость пересекает луч DA в точке Z. Вот у нас ага A идет, опа, в точке Z. Плоскость как-то вот так идет пересекает. и приходит в точку Z. Так. И вопрос, Найти собственно, Z, да? DZ чему О -о -о. Найти ДЗ. Так. Так. Думайте, дерзайте. Да. И не усложняйте. Да. Так, так, так, так, так, так. Um, угу. Так. Сейчас, значит. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Uh, значит, так. Um, То есть вот это, вот это, а 7. Так, к чему-то, да, на... Так, как же тут надо, что надо сделать? Подставка. Стереометрия на школьном вряд ли будет сложной. Стереометрия на школьном вряд ли будет сложной. А, так, 17, 4. Ну, то есть вот здесь, в одной семна... Ну, понятно, какой точке эта плоскость пересекает, да? ту грань... Так, а мне нужно пересечение с той грань, нижней, да? Мне нужна нижняя грань. А, точная нижняя грань. Точная нижняя грань, да. Мне нужна точная. Точно нужна нижняя грань. Мне точно нужна нижняя грань. А, сейчас, нет, это косая грань. Мне нужна вот эта нижняя грань. Мне нужно понять, как я могу понять, где она, э, значит, где, как это, этот наклон... Блин, ну Раф нас учил решать это вот так просто. Да. Любые такие задачи там через какие-то пропорции, продолжение всегда продолжение. Я сначала кукоррекнул, а потом обосновал на самом деле. Ага. Ну, даже не то, чтобы кукорректнула, Так, значит, так, сейчас. Это как же это все представить? Значит, э, ну хорошо, вот я вот эту точку знаю уже. Она понятна, да, там 17-14, соответственно, там. Это тоже 17-14. Вот я ее вычислил, да? Что мне это даст? Вот это вот продолжение сюда, да, этой плоскости. Ах вот, ты же, вот так вот идет, да, и как-то пересекает эту плоскость где-то там а, пересекает ее. А вот в этой точке пересекает она. Я, кстати, могу сказать, что мне нравится эту плоскость. Вот так как-то она вот проходит, Сам. да, вот так она проходит здесь. А, здесь она так проходит, здесь она. А, Блин, ну что ж такое-то? Не помню. Раф учил нас это на зубок просто. Вот это ровно то, что Раф нас учил. Я расскажу, тебе понравится. Блин, ну что ж такое? что ж такое-то? Я пытаюсь это все представить себе, а у меня представлялка не работает. Не хочет работать представлялка. Четыре... 13, 10. То, что тут можно сделать, да? На каком основании я? Сейчас, туда, если загоним. Она же по задней, по задней стене идет, да? А, кто? Ну вот это вот, как бы там по задней стене идет, она через C1X. C1X идет по задней да, стене, логично. по задней стене, по заднице. И она, соответственно, пересекает вот здесь. Ага, И чего дальше? Блин, откуда же мне это вылезти а? Не могу, я не помню, тоже не помню совершенно. Ну дай подсказку какую-то. Подска... Ну блин, я даже да. не знаю, как подсказать. Но типа это просто это... Вот. Ой. Раз и все, да? Да. Раз и все. Значит, ну, понятно, это, но какое-то отношение к пропорциям в целом да, есть. Какое-то да. есть. Да, то есть вот, ну, вот, я бы вот, вот, даже не называл это пропорциями. Вот, и это пойдет сюда, и это пойдет сюда. По же. Вот, а, вот. Попробуй не использовать ничего, кроме вот, условно, вот этих вот. Верху, да? То есть попробуй сделать без всяких построений дополнительных вообще. Я просто вижу, я уже вижу, что она… Вот мне что нужно реально? Мне нужна… Так. Да, вот да, по задней плоскости я уже все вижу. Вот смотри, вот это вот, например, вот это вот, если, вот это в 17 седьмых, ну, то есть вот эту точку я могу вычитать по координатам, вот она, да? Вот это тоже 4, там, ну, я знаю, сколько здесь будет, уйдет за эту сторону, да? Ну, да, ну, ту ага. точно можно. да. Ту, значит, тоже могу, значит, и эту пропорцию могу. То есть вроде я все могу сделать, по сути, таким образом, да? Ну, как бы я… Ну, вот это точно <связываю> можно да? Да. И это, вот, вот это, да. То есть 4… Значит, вот это к этому, как 4 <связываю> э, к 17, <связываю> да? И это к, ко всему. Только ты не знаешь вот это ребро. Ну, это да. Ну, там, пусть оно Т, это похоже, <связываю> да? То есть… Да. Э, <связываю> но ну, грубо говоря, э, вот это 4t, а это 13 т Тогда <связываю> будет 4 к 17, как раз. 4… 4t или 13 может, 17. T. Сейчас. Uh, нет, большой весь. Он, как ну, в смысле, вот, вот это большой. делить на вот это? Да, равно это вот всей, это... всей длины делить на а. короткую длину. Uh, да, согласен. 4t, 17t, хорошо. Эту пропорцию я знаю. Теперь я знаю эту пропорцию. Вот, если это s, ну как бы, то это 7s на самом деле, это 10s. Опять же. Потому что. Да, ты как 7, бы вот 17. Это ты задняя, можешь, задняя стена, А да. ты его вот так выгибаешь, типа из плоскости вот сюда и ничего не изменяется, да? Не-не-не, нет, это продолжение вот того хрена. А, это ты не, ты не вот здесь, я Внизу, смотрю, внизу, внизу да. Тогда в, да, туда, тогда, внизу, да. Внизу. Туда, внизу, внизу, внизу, там 7 мес и 10 стес. Ты просто на свода, как будто она в темноте ну, да, да. лежит. Не-не-не. Uh, это вон туда. Надо. Все, Тут, хорошо. Да. 7-стец. Вот. И теперь у меня в результате, да? Что в результате у меня? А, мне нужна… То мне в результате нужен-то? Мне нужен этот, да? Блин, нужен тот, который я не вижу где. А, 7 s 10 с. Сейчас. А, ну, знаешь, это тоже 7s10s? То есть это тоже 7s10s, они же все вот тут, Ну, 7 в 10 в, Вот здесь. Вот это Блин, сложно. Вот, вот это вот я плохо 7V, представляю, конечно. Даст ли мне это что-то, да? 10 раз. Он тебя вообще в сторону пересекает. А, или ты, ну, ты ну, слышишь? Да, да? да, запущен сюда. С плоскости. 7V, 10V. Значит, значит это ну... тоже. Вот это 7V, как бы. А это вот 10В 17V. А! Значит, это 7, 7. Вот здесь 7. Вот 7t. Вот это 7t. Потому что это 17-е. То же самое. 7t, вот оно, 7t. Ой, а значит, это 10Т. Все. 7 в 10. Так, а ответ? 10. А, ну я не смогу проверить ответ, там числа другие. Ну, хотя нет, сейчас Кажется, я ну, по крайней мере, метод сейчас. явно правильный, он должен добить. У тебя нужно ZD узнать. А ZD тогда, соответственно, 27. Мне кажется, другой получит. Нет? Не ну, давай еще раз. Значит, смотри, что я сделал. Я взял э -э -э красную линию и Загнал вниз, да. Пересечение с вот этой стороной. То есть, вот. Э, да. С, со стороной э, B1. Да, Bb1, B1, B, 1 да b 1 b 1 b b 1 B. Вот, сюда, вниз. B1, A1, загнал. Вот эту штуку. Вот сюда. Не, вниз. не, не, да. Вот. Ладно, хорошо. Вот. Но по задней стене идет туда вниз. Да, И да. И она бьет также 7 к 17. То есть 7 к 17. Вот. Теперь дальше Если я теперь э, пересек вот В эту сторону, вот по, по этой, боковой Да, вот, хорошо Из этой точки То отношение то же самое будет э, Как и здесь 7 к 10, значит 7 тоже 7 к 17, значит тут тоже 7 к 17 ну... Значит, здесь 7 А значит, здесь 10 Так А 10 это уже то, что надо Ну, сейчас я не до конца вникнул Короче, давай так, я сначала расскажу свое решение. Ну, давай, да. Потом мы посмотрим. Соответственно, вот у нас две точки отмечены. Это попытка рафовского решения, я пытался вспомнить, как раф. Тут 17. Да, Возможно, раф не участвовал в таких легких школьных. Так. Итак, тут 7. Ну, да. Что делаем? Что делаем? А, не, у меня вроде сошлось, да. Короче, значит, что мы говорим? Да или нет? Мы говорим, что мы хотим как бы взять вот такую вот. Мы смотрим, насколько у нас вот отсюда сюда. Мы смотрим, у нас изменения по вот этой верхней mm -hmm. грани. Смотрим, пока мы перемещаемся сюда. Насколько мы отъедем вот сюда налево no. по x координате. И получаем, что за перемещение вот такое… Мы отъезжаем налево от вот этой точки да. на вот эту. То есть вот здесь ну вот здесь 13, соответственно, мы отъезжаем на 13 за вот это перемещение. Да, хорошо. Теперь говорим, что снизу мы отъедем тоже на 13. Потому да. что у нас вот эти вот одинаковые. Ага. Снизу. Смотри, да. вот, вот раз треугольник. Да. Вот два треугольника. Ага, и что, они одинаковые? Да? И вот эти треугольники, они как бы одинаковые. Ага. Потому что у нас, ну, как бы параллельная плоскость и все такое. Плоскость, да. ага. То есть, если мы вот здесь отъехали на 13 налево, Ты внизу, то да, вот он. здесь мы тоже отъедем на 13 налево. Но вот эта точка состоит на расстоянии 10 от этой стороны. Да. И мы отъехали на 13 еще, значит, должно получиться, кажется, 23. Так? А не 27, да? А, ну, вроде бы так. Можно еще как сказать? Давай так скажем. Как я потом подумал. Посмотрим на вот этот треугольник. Так? Да. Перенесем его вот в эту вершину. И нарисуем в точности его, исходящего из этой вершины. Ну, тут ничего не понятно, конечно, уже. Сейчас вот. Э... Бум -бум -бум -бум. Короче, мы нарисовали вот этот треугольник. Э... А, вот, вот такой треугольник до точки Z. Перенесли его вот в эту вершину. Вот эти треугольники будут в точности равны. И, соответственно, вот этот отъезд, вот эта десятка, у них тоже будет равна. Угу. А, ну, на самом деле, это вот эта вершина. Да. А тут мы отъехали еще на 4 налево. Соответственно, мы отъедем еще на 4 налево и получим в точности точки Z. Да. Поэтому, соответственно, мы можем сказать, что у нас… Да, осталось понять, где я ошибся. Задача вот, ну, вроде а, бы, да. для всех слушателей понять, где я ошибся в своем 17. Метрике. Да, и получается, что у нас плюс 10 от да, этой да, точки да, да, да. и минус, минус 4. Вот 4 вот где и 4... остается 4... 10, 17 плюс 10 – 27, <coughs> минус 4 – 23. А у меня где-то пропала эта четверка. Все. ну, Решение, я надеюсь, что понятно, можете еще чуть-чуть додумать. Оно такое немного рукомахательное. Даже жестко, жестко. Да. Но вроде Ну понятно. все, ищите ошибку у меня. Вот. Маткульт, привет!